Всем привет! Сегодня я готовлю салат и вальс. Салатик я украсила уже по-новогоднему, а о том, какие ингредиенты я использовала, я вам сейчас расскажу. Для салатика нам понадобится отварная куриная грудка, яблоки, майонез, горск грецких орехов, отварные яйца, чернослив, и кусочек сыра. Первым делом куриную грудку измельчаем. Или я рву вот на такие волокна. Варила я ее в подсоленной воде. И к ней добавлю немножко майонеза. И перемешаю. Белки отделяем от желтков. Белки и желтки натираем на мелкой терке. Сыр также натираем на мелкой терке. Чернослив нарезаем на кубики. Для удобства я покупаю всегда чернослив без косточек. Я его также хорошенько промыла и откинула на бумажное полотенце, чтобы вся водичка вот эта лишняя у нас впитала, чтобы чернослив был сухой. Яблоки очищаем, вот я уже очистила от шкурки, сердцевинки, и натираю на крупной терке. Если яблочко будет темнеть, тогда можно немножечко сбрызнуть лимонным соком. Грецкие орехи измельчаем, а можно это сделать ножом, а можно прокатать скалочкой. Вот тех размеров, какие вы любите. Если совсем мелко, значит сделайте мелко. Если чтобы кусочки были, можно оставить кусочки покрупней. Вот, измельчила орешки вот в такую крошку. Мне кажется, это наиболее удобный способ, когда скалкой прокатываешь в пакетики, орешки получаются очень мелкие. Приступаем к формированию слоеного салатика. Нижним слоем я буду выкладывать курицу, которую я смешала с майонезом. И этот слой мы смазывать не будем. В дальнейшем все слои вы смазываете по своему вкусу. Насколько вы любите пропитанный салатик, таким его и делаете. Сейчас равномерно его распределим, эту курочку. В следующем я выкладываю тертый сыр и также смажу этот слой майонезом. Далее выкладываем белки. Затем выкладываем яблоко. Затем выкладываем чернослив. Поверх чернослива посыпаем желтком. И останется нам посыпать только орешками. И посыпаем сверху орешками. Ну вот, девочки, мой салатик готов. Его можно оставить и подавать в таком виде, а можно украсить. Сейчас я аккуратненько сниму кольцо. Салатику, конечно же, надо дать пропитаться. Вот так он выглядит. Вот такие нежные, красивые слоя получаются. Сейчас покажу, как без особого труда можно украсить салат по-новогоднему. Я отрезала кусочек сыра небольшой. Это будет у нас свечка. А вот эту часть перца... Она пойдет у нас сюда в виде подсвечника. А также вот такие ленточки. Фитилек. Также у нас из, из перца. И украсить можно кукурузкой, а также перцем, любыми зеленым горошком. Чем угодно. Вот просто произвольно его накидав. Также украшаю по кругу вот такими ломтиками огурчика в виде венка. девочки ну а мой салатик черепаши варс готов я украсила и показала вам как его можно украсить легко и доступно по новогоднему и я думаю сочетание таких продуктов как курица сыр белок любят абсолютно все и черносли и грецкий орех они также между собой сочетаются. такой салатик придется абсолютно всем по вкусу ставьте лайки не забывайте подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, так вы узнаете о них первыми. Также заходите на мой кулинарный сайт, ссылку вы найдете в описании под видео. Всем пока!